И задали переменчивых суй, мне любимый, привези поцелуй, я его к своей груди приложу, словно брошь любимую приколю. Поцелуй твой будет нежен и долг, будто аленькой Насти цветок, красотою он не сравнится ни с чем, будет он глубок и сладок, и нем, а тебе взамен я слово отдам, не младок и не старо по годам, ты подобного не сыщешь нигде, ни в земле своей родной, ни в воде, ни чеканка, и ни рубь золотой. Это слово о тебе, милый мой, заполняет сердце жгучее литье, это слово, милый, имя.